Потрясающе. К нам пришла настоящая зима. Снег идет такой сильный, просто огромными такими хлопьями. Да. А Времени-то немного, всего 16 часов. Но так темно уже. Все равно приятно. Зима. Я ее так давно не видела. В прошлом году у нас совершенно не было снега. И вот сегодня. ну правда, это немножко тяжеловато. Да, можно даже лепить вот что-то. снежок первый. Ай, что сказать? Пожелать всем доброго настроения, хорошей погоды. Да. Кому-то она хорошая, а кому-то она совершенная. Совершенно-совершенно не нужна такая, когда я подумаю, что где-то люди сидят в окопах, им нужно идти, им нужно согреваться. Мне становится очень грустно. Хотя мне уже давно было сказано врачом, чтобы я не думала об этом, чтобы я больше гуляла. Ну, куда тут погуляешь? Тут дождь, сырость, а сейчас снег. Когда-то я на это внимание не обращала. Но время летит. И задумываешься. Да, задумываешься. И все равно. Совсем немного. И скоро уже наступит праздник рождества сначала по грегорианскому календарю 24 на 25 6 на 7 по юлианскому и дальше время полетит день будет прибавляться и скоро мы будем встречать весенние линки Всем удачи. Пока.